Приветствую вас. Это Вести Моппинга и мы начинаем. Неужели Егор Маппер закрыл свой канал, обман ли это и когда он вернется? ЗИС 999 ушел из мопинга Что думают об этом другие мопперы? Когда же закончится идеологическая война между мопперами? Примерные прогнозы. Почему антимапперов так ненавидят? Их истории и кто их придумал? Егор Маппер закрыл свой канал. Антимапперы этому обрадовались. Давайте посмотрим, какие комментарии написали антимапперы и другие. Он обещал вернуться через 2-6 месяцев, но вернулся гораздо раньше, через несколько дней. Он создал новый канал, где были всякие недомаперы, такие как Пчелка мапер, Насильник Маппер и другие. Его новый канал называется Союз Многих Мапперов. Конечно, КНС никак не мог не обратить на него внимание и сделал на него обзор. Давайте посмотрим. И сегодня у нас на обзоре будет Из чади ада. Демонские силы, вылезшие из глубин Тартара. Короче говоря, по рисовке вы должны понять все сами. Эти недолюди Еретики. Настолько сильны в своих убеждениях, что создали свой собственный недоканон. И скорее всего, это одна из самых страшных вещей, которые я когда-либо встречал. А полную версию вы сможете посмотреть по ссылке в описании. А сейчас реклама. Николай, вот ваш чай. Оленька, у вас такой чудный голос, почему вы не поете? А что пить то Ну, например... Золотая чаша, золотая! В счастье обитает. Золотая чаша золотая Это ведь моя любимая золотая чаша Господи, получше рекламу не могли найти? А? Уже камера включена? КХМ КХМ А мы переходим к следующим новостям Зис покинул маппинг уже как два месяца назад Давайте попытаемся разобраться Из-за чего он пошел на это И что об этом думают другие Как мы можем понять ЗИС ушел из маппинга из-за большого количества хитеров, а хитеры появились из-за Никана. Некоторые уже отписались, а остальные ждут его видео. Что же, посмотрим, когда он вернется. Итак, когда же закончится идеологическая война? Она закончится тогда, политика исчезнет из маппинга или маппинг умрет. А самый лучший вариант, это когда эти малыши дорастут до 7 класса. Вот тогда-то может они осознают... Какую дичь они творили, а сейчас последняя на сегодня новость. Почему же антимапперов так ненавидят? Потому что недомапперы считают, что мапинг лучший, а антимапы хотят его уничтожить, но это не так. Главная задача антимапперов, это очистить мапинг от недомапперов и вернуть былую славу, то есть антимапперы, это спасители маппинга. Придумал антимаппинг КНС во времена Дигромапа. Его бесило. Что дегромап только высмеивает недомапов, а не пытается их уничтожить. Вообще, антимаппинг, это стёб. Так что не будьте против антимаппинга и делайте годный контент. А с вами были новости маппинга. Желаю удачи.